when the walls are breaking down when we're falling with our head on the ground do you feel it's what you know can you hear the curtains fall Лев? <laughs> <laughs> Большое спасибо организаторам, которые устроили эту игру. Было очень весело. Мы очень, э, это помогает э, сплочению команды, и было очень весело, и я очень рада.